Привет, привет, мои дорогие! Вы смотрите канал Сава ЛПС. Сегодня у нас с вами мастер-класс. И мы будем вместе с вами делать шапочку для пэта. Сегодня я вам покажу, как связать шапочку для пэта крючком. Вот такую шапочку мы с вами будем делать сегодня. С ушками и с кисточкой. Давайте рассмотрим шапочку, которую мы будем вязать сегодня. Значит, Она сидит как влетая на пэтике. Смотрится она красиво, мне нравятся у нее вот эти ушки. Значит, меня часто спрашивают, как я делала вот эту шапочку. Мне особенно нравится, как она смотрится на вот этом черном пэтике. Ее зовут Саша. Вот. Такая прикольная шапочка. Смотрите, значит, эту шапочку я создавала из обычных катушечных ниток. Вот такого плана. Обычные нитки, это правда немножко оранжевый, а это более розовый цвет. Значит, если ваш монитор отличает разницу. Значит, э, из таких ниток вязать достаточно сложно. В том плане, что нужен очень мелкий крючок. Это немножко муторная работа. Вот я начала вязать зеленую шапочку. И честно, меня уже поддостала, я пока что бросила. Значит, Здесь проблема в том, что из-за очень мелких стежков очень сложно вести счет правильный. Но в принципе, как и у этой шапки, тоже здесь у меня счет был сбит. Вот, Поэтому я потом ее довяжу, сейчас мне не хочется. Значит, Потом вот такая шапочка у меня связана, Чув тоже часто ее на моих видео можете увидеть. Она точно так же связана, как и эта. Точно так же, как и это, просто за счет пряжи здесь не очень хорошо виден сам ритм. И плюс она у меня получилась немножко широковатой, поэтому здесь я делала убавки. Здесь вот видно, что она немножко морщинкой собралась. Но на самом деле это не очень как бы, принципиально. И потом вот эта шапочка у меня связана просто по прямой без ушек, вот здесь внизу. Это связано у меня таким шлемиком. Здесь тоже ушек нет, здесь просто идет сзади идет понижение вот таким вот образом. То есть вот эта прямая. И здесь еще вперед-назад, вперед-назад несколько рядов я провязала для того, чтобы на затылке я получше сидела. Она сейчас покажу, как она смотрится. Вот таким вот образом. То есть впереди здесь для мордочки чтобы глаза не закрывать получился такой как вырез и сзади затылок полностью закрыт эта шапочка тоже она связана у меня сзади идет с понижением кстати можно было и больше но в принципе мне и так нравится вот и у этой шапочки лучше виден ритм ну, вот здесь видно как она связана поэтому я сегодня буду показывать вам именно вот такой вариант значит чтобы вам было все понятно и легко и вы могли сами повторить и сделать то есть вот научиться один раз вязать вот таким приемом вы сможете даже связать себе шапку сейчас я покажу как я себе вязала вот это вот моя шапка которую я вязала себе она точно по такому же принципу связана как вот шапочка для поэта точно такое же вот здесь начало вот только у меня без кисточки. Ну и длина, соответственно, может быть любая. То есть у меня длина примерно 30 сантиметров. Это шапка, которая одевается вот так в сморщенном виде. Но она мне очень нравится. Я часто таскаю. Я просто сейчас холодно. А весной я таскаю ее. Итак, я вам показала все варианты. Они все однотипные. Смотрятся они все по-разному. За счет цвета, за счет фактуры пряжи, за счет ее толщины. А сегодня я буду вязать шапочку вот такого цвета. Это нитки, они называются ирис. Значит, под они точно такие же, как и вот эти, с которых зеленая шапочка связана. Вот они: зеленые и сиреневые. Я извиняюсь, что у меня <кхе> такой грубый голос, я подпростыла. Последнее видео у меня такие Ну, короче, как есть. Не могу сделать голос более мягкий болит горло немножко. Итак, поехали. Вам понадобится крючок. Так, сейчас посмотрим. У меня крючки разные. Так, здесь у меня крючок 1,3. Но можно взять даже чуть-чуть побольше. Так, а здесь четверка и восьмерка. Да, это большие. Ну, возьмем вот этот 1,3. Видно было, да? Видно, не видно? Фокуса то нет. Сейчас попробуем. момент момент момент но ну, все вроде видно значит что я делаю первым делом значит просто нитка без всякого узелка я никогда не делаю узелок значит я вокруг указательного пальца левой руки делаю вот такой вот такую петельку вот так вы можете поперематывать и значит посмотреть там сколько угодно раз я просто буду очень медленно делать и показывать и вы увидите то есть вот это получается вот так раз теперь я крючок завожу под вот эту нитку и вот эту ниточку отсюда зацепляю и вот так я сюда вывожу надеюсь это было понятно значит дальше я снимаю вот эту петельку аккуратно с пальца и кладу вот таким образом нитка у меня идет между этих двух пальцев вот так видите и я аккуратненько указательным пальцем и большим пальцем левой руки зажимаю вот это место чтобы ну вот это вот это колечко вот здесь чтобы она меня никуда не убегала вот это у меня петля первая петля сейчас я ее провяжу я, я держу крючок неправильно честно, я с самого начала неправильно научилась правильно держать крючок вот так но я так вязать не умею поэтому я держу так, как я привыкла вот таким образом значит и что я делаю, завожу нитку под рабочую нить вот так, завожу сюда крючок и эту нить через эту петлю протягиваю вот у меня появилась первая рабочая петля теперь ничего никуда не денется Значит, если вы вяжете цепочку, то есть, например, набираете там шарфик, взять или еще что-то, то вот эту нитку я дергаю, у меня все затягивается. Получается первая рабочая петля, но поскольку я вяжу по кругу шапочку, вот у меня центр, соответственно, чтобы начать вязать по кругу, я буду вязать вокруг вот этой петли большой. Вот шарфик как вязать я потом вам отдельно лучше покажу чтобы не путаться значит теперь мы берем заводим наш крючок внутрь этого кружочка зацепляем нитку и выводим ее сюда вот так раз вперед после того как мы ее вывели вперед мы снова зацепляем вот так вот нитку рабочую и проводим через эти две петли вот это у нас получился первый столбик мы его считаем, это один дальше немножко нитку подтягиваю я пока вам показываю, чтобы было понятно дальше я делаю все то же самое опять внутрь кольца крючок захватываю нитку вытаскиваю ее сюда вперед дальше опять захватываю нитку провожу сюда вовнутрь столбик номер два опять завели крючок вытащили нитку опять зацепили нитку провели между двух петель столбик три и так я делаю четвертый столбик пятый столбик и шестой Все, получилось вот так шесть столбиков на вот этом колечке теперь вот эта ниточка которая у нас начало нитки я начинаю за нее тянуть и у меня этот кружочек затягивается Затягиваю я его до конца, все, и убрала его вниз, чтобы он мне больше не мешал. Сейчас посмотрим, у меня тут, наверное, убран, да? А, нет, здесь вот видите, внутри шапки вот этот хвостик. Это начало вязания. А в этой шапке тоже есть хвостик этот. Вот он. Только здесь у меня к нему еще привязана вот эта кисточка. Мы ее отдельно. Я ее отдельно вязала. Так. Значит, берем, да? Наше вязание. Нитка это висит вниз. Мы работаем дальше с рабочей нитью. И что нам нужно сделать? Сейчас я буду пытаться это вам все показать. Сейчас вот так я вытащу. Значит первый столбик у нас выглядит Сейчас Покажу. Угу, смотрите короче вот наши шесть столбиков которые мы провязали вот они вот именно вот сбоку вот эти вот вот эти вот две петельки вот вот они надеюсь вам хорошо видно вот они эти две петельки вот раз вот они 2 вот они дальше 3 4 5 и последний вот он шестой значит нам наша задача в каждый вот этот вот эту петельку которая называется О, смотрите пэт прилип он тоже хочет вязать отстань так значит нам нужно в каждую вот из этих столбиков сделать еще по два столбика это уже будет второй ряд так значит я завожу крючок вот так вот сюда вот в эти две петли у меня видите здесь две и тут это вот моя рабочая петля значит я нитку вывожу через два здесь остается вот так вот два и провязываю вместе их вот так хопс это первый теперь я в ту же петлю завожу в ту же самую опять вытаскиваю сюда рабочую нить здесь получилось их две петельки и рабочую нить через них через две провязываю вот это два столбика которые я провязала в один столбик первого ряда это два столбика уже нового. В самом начале, вот <coughs> когда круг этот, значит, мы начинаем делать. Вот главное здесь не ошибиться и главное здесь не, ну, не переставать считать, чтобы все получилось четко. Значит, теперь у нас вот в эту петлю да мы провязали следующая петля. Вот она, вторая. Вторая петля первого ряда. Да, еще раз показываю. Вот она во вторую петлю опять я провязываю два столбика. Так буду помедленнее делать. В третью петлю вывожу нитку, провязываю две вместе. Снова в эту же дырочку раз и провязала. Все три столбика по две петли. Поехали в четвертый. Раз и два в пятый. Раз и два в шестой. Раз и Два. Все. Провязали второй ряд. Получилась вот такая улиточка. Это нормально. Так и должно быть. Сейчас я вам на бумажке покажу, что мы с вами делаем. Значит, вот мы с вами сделали первую петлю, да? Провязали в нее 6 столбиков. Ну, я буду рисовать вот. Обычно столбик обозначает, ну как вот палочкой. Я буду рисовать вот так для вас петелька Вот раз, два, три. 4, 5 6 вот мы с вами эти вот столбики провязали на да? потом мы пошли вот вот как мы 6 провязали вот у нас здесь была рабочая петля мы пошли вот сюда 1 2 3 4 5 6 у нас с вами получилось в каждый первый столбик по 2 петли и того у нас их получилось 12 теперь значит смотрите у нас будет такая схема значит вот мы идем как бы дальше по кругу значит мы в первую петлю мы делаем 1 столбик во вторую петлю делаем 2 столбика и того у нас получается их 3 дальше по порядку 1 2 1 2 1 и 2 1, 2, 1, 2, и так мы с вами будем провязывать. У нас будет в первом ряду было 6, потом у нас плюс 6 еще да, во втором ряду уже было 12. Потом у нас вот эти 12, все повторяются, и еще прибавляются по одному. 12 плюс 6 получается 18 в следующем ряду. И так мы получается 18 плюс 6, получается 24. Мы с вами в каждом ряду петли прибавляем на количество которое вначале задали то есть это такая схема вязания по кругу если у вас допустим 7 петель в центре то у вас будет 7 плюс 7 14 потом плюс 7 там 21 плюс 7 28 то есть у вас вот так и будет прибавляться но я вот на своем опыте поняла что когда 7 8 петель получается немножечко многовато петель и круг когда его раскладываешь он так фалдить начинает такие вот если вам нужно чтобы у вас вообще вот вы когда кружок раскладываете чтобы у вас прям вообще пошел вот такими волнами набирайте там не знаю 20 петель в начале и у вас потом тут вообще ужас завязаться можно будет мне нужно чтобы шапочка была вверху не просто плоская если сбоку смотреть а чтобы она была вот закругленная такая чтобы у нас этот кружок он немножечко как по конусу вот так вот шел вот тогда у нас как бы красиво все получится. Так, где моя шапка? Вот. Смотрите, я вам показываю. Вот здесь хорошо видно, что если смотришь, то как будто как лучи расходятся. Вот так раз, два. Видите, вот эти двойные петли. Вот. Вот они абсолютно ровненько все пошли в разные стороны. И красиво это все смотрится профессионально так. Вот, если аккуратно вязать, если все сделать расчет, вот здесь идут простые петли, да? в каждом ряду прибавляются же у нас, да, вот. но эта петля, которая прибавляется, она всегда прибавляется в, одну, в одном и том же месте и получается вот такой как бы луч, луч такой расходящийся в сторону. Вот смотрится красиво. Вот. Если так научиться вязать, то у вас всегда все шапки будут красиво смотреться и вы будете вязать вообще и себе и родным. Я не знаю, миллион шапок связала, особенно когда нервничаешь. Там, бывает нужно что-то ждать там как в больнице там грубо говоря сидишь переживаешь и там как ракета в общем вот эта шапочка связана таким же способом значит и сейчас мы с вами будем провязывать следующий ряд а потом я покажу что делать с ушками ну что ж поехали значит по схеме у нас там значит следующий ряд в первую мы вяжем один столбик Во вторую вяжем уже два. Тут главное не напутать ничего. В самом начале немножко тяжеловато. Раз. Дальше опять один. В 1, 2, и в ту же три. Так это у нас две петли провязаны. Один, два. И в ту же три. Это третья петля. тоже это четвертая провязана. Один, два, три, это пятое провязана. Один. шестая провязана, а у нас их втором ряду 12. Да? Так. Один. Два. Три. Так. Значит, теперь мы останавливаемся почему я остановила вязание на половине да потому что смотрите размер у нашего петтика головы очень маленький вот такой смотрите совсем крохотулечка и <coughs> мне достаточно уже вот этого того что я провязала для того чтобы вот эту серединку закрыть между двумя ушками и мне просто не нужно дальше провязывать то есть если бы я вязала шапочку большую то я бы продолжала так вот этот счет продолжала продолжала пока не связала бы целую шапку. Но здесь мне этого не нужно. Значит, что я делаю дальше? Если у вас нитки тонкие, вы прикладываете вот так сюда между головой, если понимаете, что вам еще недостаточно. Вот как я, например, вяжу тонкими нитками, катушечными нитками вяжу. Даже вот тут я вижу, что достаточно. Но вдруг, допустим, у меня там как будто еще не провязано до конца. Тут тоже три, наверное, или четыре ряда. Ну вот, если нужно, вяжите столько, сколько нужно. Значит, теперь я буду набирать просто цепочку цепочку петель для того, чтобы нам сделать пропуск для ушек. Смотрите, вот я прикладываю шапочку. И мне нужно обвязать вот здесь вокруг ушка первую петлю. Это я делаю таким образом. Вот у меня просто нитка на столбике висит, я делаю так, просто холостые петли, раз, еще раз показываю, два, подцепила нитку внутрь петли, три, четыре, пять, шесть, допустим, вот семь. Семь я сделала и проверяю, хватит ли мне того, чтобы вот вокруг кругушка ему одеть. Мне кажется, маловато. Еще можно одну. Семь. Так хорошо. Семь или 8 у меня получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Да, восемь. <coughs> Теперь я... Вот здесь на кольце делаю пропуск, например, из двух петель, и в третью петлю я завожу крючок, вывожу нить и закрепляю. Вот смотрите, получилась вот такая вот такая петелька. Сюда у нас пойдет ушко. Дальше я иду стандартно по кругу. каждую петлю мне уже не надо больше шапку увеличивать в каждую петлю я без прибавок просто делаю один, один столбик тут уже ничего считать не надо так И теперь я буду делать 8 петель воздушных. И сюда буду прицеплять, чтобы сделать вторую вот такую петельку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пропускаем здесь три столбика разного Вводим в него крючок, цепляем нашу нитку, провязываем. Вот так, все. У нас получилось две петли от центра центральной части. Значит, дальше задача простая. Мы просто по кругу пойдем гулять и будем провязывать таким образом посчитаем здесь 1 2 3 4 5 рядов И поехали без всяких прибавок просто по прямой вяжем сейчас я покажу что будет когда мы довяжем до цепочки Здесь вот так вот я подцепляю аккуратненько. Так вот тоже за две провязываем Так вот за две аккуратненько. То есть не просто закидываю вот так сюда, можно было бы обвязать. Мне кажется, что так будет толстовато, если обвязывать. Сейчас я аккуратненько посмотрю смотрите короче вот в этой петле вот это каждая каждый столбик состоит из ну грубо говоря трех веревочек да вот нужно попасть между двумя и одной, то есть две мы захватили а одна должна быть внизу там под крючком вот. то есть мы все-таки провязываем не не просто захватывает целиком эту веревочку хотя так тоже можно но мы будем именно ввязывать для того, чтобы у нас шапочка смотрелась аккуратнее. Немножко сложновато это делать. Ну, если постараться, все получится. Немножко мешает телефон. Угу. Так. Вот так вот провязала, получается, вот эту петлю, немножко муторно, немножко тяжело, дальше идем по прямой, потом вторая цепочка тоже, когда у нас уже сформированы столбики, тогда легко провязывать вот эти петли, когда еще не сформирована, еще такая вот цепочка, немножко сложновато, вот, я там немножко прорвалась и забыла включить камеру, в общем, я провязала уже вот это место, идем дальше, провязываем вторую цепочку так же как и первую две петли сверху, одна внизу если уж совсем тяжело, провязывайте просто целиком всю цепочку помните про количество петель, что и должно быть 8 ну, может быть у вас другой счет, либо другие нитки более, если более толстые нитки, то может быть и петель меньше там. То есть все равно здесь нету конкретного регламента, сколько нужно делать петлей петель, потому что, во-первых, размер головы у всех питов разный, а, а во-вторых, может вы там для долго вяжете или для такса, такса вообще вот, торчащих ушек нету, вот, поэтому плюс толщина пряжи, да, разная примеряйте все время на своего пытика В общем, непростая эта работа <coughs> из болота тащить бегемота ну, справляемся вот когда у нас вот эти две цепочки провязаны уже будет легче дальше без всяких привязок вяжем вяжем вяжем по кругу пока у нас не получится вот такие портики То что вот так у меня получается вот я провязала 5 рядов у меня она правда немножечко э, видимо я сегодня рыхло вяжу не плотно поэтому она у меня немножечко такая раз плющина. но это все равно все легко поправить если у вас тоже вдруг такая же проблема что видите она как панамка это вообще не проблема то есть это легко исправляется сейчас я просто провяжу еще один ряд более плотной вязкой вот можно сделать парочку парочку сейчас убавок сейчас я покажу как сделать убавки чтобы посадить шапочку но она в целом уже очень хорошо сидит вот. и мы также будем с вами провязывать вот такие ушки миленькие ушки и хвостик хвостик потом сначала ушки значит для того чтобы у нас немножечко убавилась ширина шапочки у вас, может быть, не будет такой проблемы. Значит, я делаю убавки. Убавки делаются следующим образом: я провожу в следующий столбик, который мне нужен крючок, вывожу петлю, но не провязываю ее. И сразу же иду в следующий. Таким образом, у меня на крючке остается 3 петли. Вот. И эти три петли я провязываю вместе. Вот так так у меня получилась бабочка. дальше я вяжу, вяжу стандартно допустим я провязываю еще две петли а еще одну раз провязываю опять убавочку. сделаю две убавки с одного бочку так вот и точно так же я сделаю убавки вот здесь когда дойду сюда Значит, что я буду теперь делать? Значит, я провязываю вот до этого места. Дохожу до того места, где мне нужно сделать первую убавку. Здесь у меня две убавки. Вот тут одна и здесь одна. Здесь я буду делать точно так же. Тут одну и одну здесь. Соответственно, я ввожу Крючок в две петли. Вот таким образом делаю первую убавку. Дальше провязываю обычным способом пару петель, пару столбиков и опять делаю еще одну бабочку. Так вот раз, все. Значит, у меня шапочка должна под присесть на голову. Сейчас мы это проверим. Чем мне нравится крючок, его всегда можно петлю вытянуть. Крючок можно снять и спокойно сделать примерочку. Смотрите, да, с убавками шапка сидит совсем иначе. Она собралась в кучку. Вот можно было бы сделать одну убавку еще здесь на затылке, но мне не хочется. Значит, дальше смотрите я вот здесь сюда уже на глаза больше навязывать шапочку не буду. Я сейчас разворачиваю вязание и начинаю вязать не так, как я вязала по кругу, а здесь я уже вяжу в обратную сторону. Сейчас будем делать. Значит, кладу вязание стандартным, так как оно у меня было по ходу движения. И делаю следующим образом для того чтобы мне развернуть вязание я делаю одну воздушную петлю и вместе с ней разворачиваю вязание и потом воздушную петлю видите я уже ее не трогаю вот она у меня болтается а я иду именно в столбик и поехали обратно Итак, я провязала обратно, то есть вот здесь вот мы с вами развернулись, пошли вот так обратно вязать, да, и пришли вот в это место. Опять сюда вперед, примерочка. Я смотрю не слишком ли близко я подошла к мордочке, на мой взгляд я подошла близковато, поэтому я распускаю обратно. Сейчас фокус. Вот сегодня что -то, что -то, не то Зубачка, 8, так значит смотрите я обратно распускаю сколько наверное пару петель так и проверяем нормально или нет ну вроде нормалек вроде симметрично вот так вот значит и теперь я точно так же здесь вот в этом месте я останавливаюсь на многовато, что ли, надо на пикер, угу. так здесь я опять делаю одну воздушную петлю и поворачиваю нашу наше изделие и продолжаю вязать назад таким образом спереди у меня уже не провязывается сзади у меня провязывается спинка у затылок вернее, у шапочки и формируются ушки с боков Значит, сейчас я вам покажу на примере как это выглядит кстати вот сейчас я нахожусь на середине шапочки затылка вот здесь я сделаю одну бабочку. сегодня у меня такое широкое вязание Иногда бывает такое настроение, что вяжешь очень широко. Честно, сама не знаю, как так выходит. Вот. И нужны убавочки. Убавочки, если делать их симметрично, они тоже смотрятся красиво. Да и никто не обращает на них внимания особо. может ну, то, что спешу до времени как всегда мало, Но все так вот я довязала сюда до краешка, где у нас уже Точка, где мы разворачиваемся и здесь у нас уже сформировалось вот так поскольку мы улиткой так вяжем соответственно всегда близко с обочина. один краешек больше другого но мы это исправим когда у меня значит, вязание придет в эту сторону я здесь развернусь а заканчивать буду не на кончике а на серединке где-нибудь вот тут чтобы у нас не было шапочка кривой и здесь тоже самое, одна воздушная петля, поворачиваем вязание поехали обратно, едем обратно провязываем где-то 3-4 петли и идем на примерку, сейчас объясню почему. смотрите да глубина нашей шапки на затылке уже достаточно поэтому нам осталось только вывязать вот эти ушки делаем это мы следующим образом значит я провязала вот эти четыре петли возврата да потом я делаю Опять один подъем поворачиваю опять вязание и вяжу это ушко 4 петли обратно теперь опять подъем опять поворот и опять 4 петли назад точнее ли у нас по, по длине наша ушка. Так это какое вообще ушка правая, левая, левая, правая, что за план Вот так. Вот так наша ушка смотрится, по-моему, очень прикольно. И очень идет эта шапочка. Значит, и теперь нам нужно вернуться вот сюда обратно, чтобы здесь это тоже ушко провязать, и делаем это следующим образом: значит, возвращаемся к нашему вязанию, и теперь смотрите, без провязки я опускаю вот так, вот по линии крючок в петлю вытягиваю нитку не, не две нитки провязываю вот так как это обычно делаю а вот эту петлю которую я вытянула я ее и провязываю сюда раз потом опять вытянула и провязала таким образом мы смещаемся по изделию без навязки лишних столбиков просто тепаем назад Oops. заодно если делать петли не очень длинные у нас подтянется вот этот край который болтается вернулась назад так, и у меня здесь остается 4 петли которые я уже начинаю провязывать вот так я вытащила петлю но не сюда я вытащила а начинаю провязку столбиками раз 2, 3, 4. Отлично. Так, поделаем одну петлю подъема. Раз. Поворачиваем изделие. И провязываем 5-4 петли. Раз. Ой, так, 4. Опять подъем, опять разворачиваем. Еще 4. Раз. 2. 3. 4. Сейчас мы проверяем, сравниваем ушки по длине. Если они у нас одинаковые, то я больше довязывать не буду. Складываем шапочку пополам таким вот образом. ушка ушко, лобик и проверяем. Вот смотрите, да, получается, что то ушко, которая готова, но все-таки чуть-чуть по длине этого. Поэтому мы... Все-таки делаем вот этот обратный последний ряд на ушке. Единственное, что мне кажется, я тут маленько ошиблась. Да, не туда провязала. Угу. Так, поправляю свою последнюю петлю. Там у меня неправильно попало вот, ровно. И делаем до да, последний наш виток. Это одна петля подъема, разворот, последний ряд на ушке: 1, два, 3, 4. Все отлично. И теперь простыми петлями без столбиков вот так вот цепочкой мы вниз уводим. Ползем обратно вот сюда. для того, чтобы нам наше изделие закончить и закончить нам его не на кончике ушка, вот а вот здесь так вот раз мы вывели эту нитку мы вытаскиваем ножничками ее вот так обрезаем а нитка, которая рабочая у нас выходит обратно а эта ниточка остается вот здесь. Для того, чтобы у нас не распускалось наше изделие, значит, мы ее просто вот здесь вот аккуратненько крючочком я убираю и лишнее обрезаю. Получилось вот так. Шапочка. Примерочка. Вот такие ушки. Ушки мы поправляем. Если нам надо, мы их подзавьем, вытянем. То есть вязаное изделие, ему всегда нужно форму придать. А если вы носки там вяжете еще что-то, можно постирать, естественно. Но я об этом ничего не стираю. И так им все прелестно. Новая пряжа абсолютно. Вот. Эта шапка получилась чуть-чуть поглубже. Но мне так тоже очень нравится. Смотрите, как здорово смотрится. И осталось у нас с вами вот такая петелька петельку делаю так же как начинала делать шапку Первая это первая петля завожу сюда крючок вывожу нитку так, Сейчас так вот и вот сюда вывожу и на этот раз я ее затягиваю колечко нам уже не нужно вот так затянула первая рабочая петля вот она и теперь на нее я делаю цепочку. То есть я нитку подхватила, вывела в петлю. Подхватила, вывела внутрь петли. Подхватила, в петлю. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, и теперь я иду обратно одна петля по объему, и в предыдущую петельку я заползаю цепляю нитку и провязываю ведь я заползаю цепляю ввожу заползаю так до самого конца что-нибудь видно ну, сейчас немного увеличим так и покажи вот так так вертится в руках и извивается, но мы ей не поддадимся. выводим обрезаем так рабочую нить мы вытаскиваем у нас остается вот здесь две такие веревочки значит я их завязываю узелком супер стараться наверное не надо в общем этого достаточно смотрите можно сделать бубончик например да вот это вот все свернуть вот такой колбаской вот. провязать крючком здесь то есть соединить и бубончик этот сюда очень прикольно либо можно ставить вот такую кисточку и у нас вот здесь в центре шапки изнутри осталась вот эта рабочая нитка которая начала вязания и я вот вот эту штуку крючком сейчас, вот крючком эти нитки сюда завожу, здесь вот они втроем и здесь я их завязываю вот так три нитки вместе я сворачиваю их вот так вот петелькой сюда вот так внутрь продеваю и вытягиваю, видите, узелок связываю на узелок и ничего хорошего не получилось потому что я его связала слишком правильно Ладно, сейчас поправим, бывает и такое, засмотрелось. Ага, дубль 2. Так, смотрите, пока еще не затянут сильно, подводим максимально сюда к краю, только потом его затягиваем. Вот, с того как завязали, выворачиваем и у нас все держится остатки не так просто обрезаем вот сейчас обрежу что на них смотреть так -то. мне кажется что и здесь и я так чикаюсь при желании вы можете сделать здесь бубончик но ну, вы видели как получается вот такая шапочка Ну что ж, мои дорогие, вот и закончился мастер-класс по изготовлению шапочки. Я постаралась быть максимально информативной для того, чтобы помочь вам сделать шапочку самим. А еще моя мама, когда была маленькой девочкой, ее бабушка научила ее вязать крючком. И она обвязывала всех своих игрушек, всех своих пупсиков и куколок. А я обвязываю своих пэтиков, потому что меня моя мамочка тоже научила. И, дорогие мои, я вам тоже очень желаю, чтобы вы научились вязать именно крючком. Это очень интересная и простая техника. Она не требует каких-то больших там инструментов, опыта, еще чего-то. И здесь нету больших правил. Вы можете все, что хотите вязать, начиная от простых вещей заканчивая сложными. Можете играть, вязать игрушки амигуруми. Они, кстати, тоже очень классные. И это целое искусство. В общем, поначалу у меня тоже не все получалось, я психовала и несколько раз забрасывала это дело. Но потом я целенаправленно посвятила время тому, чтобы научиться вязать крючком и спицами тоже. Это все очень занятно, интересно. И главное, что это может пригодиться в любой момент, потому что, когда вам ну, нужна, например, новая шапочка, купили пряжу, какого вы хотите цвета, любую, красивую, и сами связали. Это не сложно, это на самом деле очень просто. Сейчас в современное время продается очень много инструментов, поэтому крючок любого размера, подходящий для вашей пряжи, легко подобрать. Они недорогие. Словом, я очень надеюсь, что эта техника вам пригодится. И эта схема, которую я вам дала в вязание для начала шапочки, это самая лучшая схема из всех тех, что я находила в интернете. Поэтому я была очень рада сегодня с вами поделиться именно ей. А пишите комментарии, пишите, что у вас получится. Я очень надеюсь, что вы обязательно свяжете своим пэтиком классные, классные, классные шапочки. Всем вам желаю тепла, любви. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. А также ставьте лайки, мне это очень приятно. И до новых встреч, друзья. Сосов!